Приехали, приехали на горячий источник Первая зима На новом источнике Обязательно с собой взяли Два пледа Теплые полотенца Муж уже переодевается Сейчас замеряем температуру Но здесь ветер В старом источнике Было лучше Там, там ветра такого не было Здесь раздеваться тяжело Сейчас мы замерим температуру. Идем в этих тапочках Все, температуру замеряем. Итак, первый пошел. Холодно? Холодно, не? Нет. Ну, давай, сразу покажи. Ну как? Валер, впечатление. Холодно. Ветер ледяной. Ну что ты там, радостные хвоста? Есть. Водичка Класс Но За счет за счет того, что Сделали источник по-новому В середине Вытекает горячая вода И вокруг Окружено Сделали такой порт Где-то по метру Что у нас получилось С температурой Пока 30, но еще поднимается Подождем чуть-чуть А я пока покажу Не жарко, не? Не? Сидеть можно? Можно Но главное, что ветер И потом выходить будет тяжело Есть, конечно Есть, конечно, предлагают Такие вот называются купола Купола То есть там можно Там можно, конечно, спрятаться от ветра Переодеться легче Это второй бассейник Теплый Водичка теплая? Теплая водичка. Да? Холоднее, чем там, да? Но приятнее. Но приятнее. Здесь говорят приятно. Здесь приятнее. Горячая вода. Сколько там градусов? Сейчас мы увидим. Хочу показать, есть переодевалки. Вот раздягально. Но далеко идти, холодно. Территория большая, холодно. Есть такой, как бы детский бассейн. Летом я показывала. Все-таки люди здесь сидят, но водичка прохладная, пар идет, значит, все-таки она теплее, чем на улице. На улице я сейчас держу камеру, и руки у меня замерзли. Это холодный бассейн, они его тоже облагораживают, видно. Ледом здесь будет, по всей видимости, хорошо купаться, потому что он был более-менее такой, как природный. Они сейчас тоже делают такие вот борты. Ну и издалека, издалека идет ну, ветер ветер наверняка ветер сейчас узнаем да ну наш Валерий. валерий показывай на градусник шо 39 короче температура наверное градусов 40 да пока 39 дальше дальше я вам показала. все друзья я тоже пошла купаться зимой купаться Зимой искупаться можно и у нас в Украине. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч в эфире!